Дмитрий Певцов – знаменитый актер театра и кино, певец и преподаватель актерского мастерства. Казалось, артист родился под счастливой звездой, все его начинания завершаются успехом, именитые режиссеры называют его универсальным актером, которому подвластны героические и характерные амплуа. Но мало кому известно, что в театр Дмитрий попал случайно. Юношей он пришел поддержать друга на вступительных экзаменах в театральный вуз. Тот случай перевернул жизнь вчерашнего выпускника школы. Дмитрий родился в Москве в спортивной семье. Отец Анатолий Иванович был заслуженным тренером СССР по пятиборью. Мама Наими Семеновна работала спортивным врачом, параллельно профессионально занимаясь конкуром. В детстве он много занимался спортом, карате и дзюдо, и мечтал стать капитаном дальнего плавания. Как вспоминает Певцов, впервые он сел на лошадь в три года, ведь его мать была специалистом по ипотерапии. Кроме того, он успел попробовать себя в фигурном катании, горнолыжном спорте и плавании. Певцов, еще будучи маленьким, любил риск и не раз катался на подножках товарных вагонов. В молодости Певцов вовсе не хотел быть актером. Дмитрий надеялся продолжить семейную династию спортсменов и поступить на факультет физвоспитания в педагогический университет. Но планам выпускника не дано было осуществиться, через месяц он начал работать фрезеровщиком на заводе. В актерскую профессию Певцова привела случайность. Его близкий приятель уговорил юношу за компанию подать документы в ГИТИС, Певцов согласился поддержать товарища, но тот провалился на экзамене, а вот Диму зачислили на первый курс. После окончания ГИТИСа молодой певцов по распределению поступил на службу в актерскую труппу знаменитого театра на Таганке. В этом театре певцов был занят в постановке Федро скандального режиссера Романа Виктюка, в этом спектакле актер исполнил сразу несколько ролей, а также блестяще раскрыл персонаж разбитного вора Васьки Пепла в спектакле «На дне», поставленном Анатолием Эфросом по одноименной пьесе Максима Горького. Творческая биография Дмитрия Певцова в кино началась в 1986 году. Ему досталась эпизодическая роль Джима в последнем фильме Татьяны Лиозновой, детективе «Конец света» с последующим симпозиумом. Эта картина была показана по телевидению только однажды и не принесла популярности. Спустя четыре года Певцов сыграл две звездные роли. Персонаж Савелия Говоркова в остросюжетном боевике по прозвищу «Зверь» сделал его известным среди российской публики, а психологически сложная роль Якова Самого в драме «Мать Глеба Панфилова» принесла актеру премию Европейской киноакадемии «Феликс» в номинации за лучшую мужскую роль второго плана. Еще во время учебы в ГИТИСе Дмитрий жил в гражданском браке с сокурсницей Ларисой Блажко, которая в 1990 году родила сына Даниила. Спустя непродолжительное время влюбленные расстались и Блажко эмигрировала в Канаду. Пара сохранила дружеские отношения, Певцов принимал живое участие в судьбе сына Даниила, помогая ему в начале актерской карьеры. В 1991 году во время съемок «Прогулки по эшафоту» у актера завязался роман с партнершей по съемочной площадке, актрисой театра «Современник» Ольгой Дроздовой. Спустя три года молодые люди узаконили отношения. С тех пор личная жизнь мужчины прочно связана только с одной женщиной, супругой Ольгой. У пары долгое время не было совместных детей, но в 2007 году родился сын, которого назвали Елисеем. Супруги повсюду появляются вместе и участвуют в жизни друг друга, насколько это возможно. В 2012 году произошла трагедия, у актера умер сын от первого брака. Вследствие несчастного случая Даниил Певцов выпал из окна третьего этажа, все усилия врачей оказались тщетными, сын Певцова скончался в реанимации. Несчастный случай произошел с молодым человеком на встрече с одноклассниками, что породило множество слухов о причине смерти. Злые языки утверждали, что Даниил выпал из окна не случайно, а из-за злоупотребления алкоголем или запрещенными препаратами. Но друзья и коллеги молодого актера яростно опровергали эти слухи, по их словам, Даниил был положительным парнем и не имел вредных привычек.